Итак, пятый урок. Одиннадцатый суаль. Одиннадцатый суаль. Хавса, давай читай вопрос. Суаль, одиннадцатый. Uh -huh. Перевод. Сколько столпов ислама? Еще раз. Кям. Кям. Как? Читай еще раз. Кям аркянуль ислам. Кям аркеануль ислам. То есть у нас Рукан, Множественное число. Аркеан, да? Рукан. Аркян. Джаваб. Джаваб. Что Хам... такое Джаваб? Ответ. Ответ. Хадиджа, давай. Джаваб. Хамса. Хомса. Хамса. Или можно хамсатун сказать, да? Или хамса. Хи Хия. Хамса. Хи Хия. Значит, аркану лислям хамса. Пять арканов ислама, да? Угу. Хия. Это первое. <связь> Еще раз. <связь> Шахада. ИЛАХА Аллах, анна Перевод. ШАХАДА. Что такое ШАХАДА? Свидетельство. А, свидетельство. АЛЛЯ, что нет. Что нет божества, угу. кроме Аллаха. Угу. Достойного поклонения, Достойного да? Достойного поклонения. У И что? что? Мухаммад посланник Аллаха. Правильно. ШАХАДА. Аллах ИЛАХА ИЛЛАЛЛАХА. Уанна Мухаммада Расулялла. Хавса, читай следующий аркян. Рукун. Вайкому саля. Вайкому саля. Можно еще сказать вайкому саляти. Да? Вайкому саляти. Что такое вайкому саля? Выстаивание молитвы. И выстаивание молитвы. Вайкому саляти. И выстаивание молитвы. Дальше. Третье. Хадиджа Ваитау Закяти Да Ваитау Аззакяти Да Ваитау Закяти Это еще раз как переводится Выплачивание Выплачивание Закята Ага Выплачивание Закята Ваитау Закяти Дальше Хавса Васяум Ва Рамадан Васяум Рамадан ну, с, с Фатхой можно прочитать, а можно, когда остановка, просто Рамадан, да? Васалму. Mm -hmm. Рамадан. рамадан. Что получается? Перевод? Uh, и, и Пост. И, и пост рам, рам, в месяц Рамадан. Да, во, и пост в месяц Рамадан. И последнее, Хадиджа? Ухажу в Бейти, лиман, и стауга إليه Бейти, и стауга إليه Еще раз перевод. أم... إي... и хадж Ихаж к дому. климан Кто? Кто كتو... может идти Да, к дому Аллаха Кто может? Кто может? И стауга может сделать к нему прямой путь. Ага. может сделать Ага. Понятно. Вахаджуль лиманистатуа и Сабиля, Кто может совершить путь да, к дому Аллаха. Далиль теперь смотрим. Ваддалилю. Далиль. Как переводится Далиль? И довод на это. И довод, да? Хадис. Читай Хавса. Ваддалилю. والدليل حديث بن, ي... بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإنتاء الزكاة والحج وصوم رمضان <تصفيق> <خد> وصوم رمضان <تصفيق> Хадиджа, еще раз читай. вадалилу хадиджа. Вадалилу хадиджа, буниал марараллаху бни Кал, кал, аллаху аллаху قال, аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху аллаху Итак, Muhammad Rasulullah Waika хадис сына умара. Сына умара. Ибни Умара. Как его звали? Сына Умара. Нет, сын, как его звали? Абдуллах. Его звали Абдулла. Это не Умар, а его сын. Так ведь? Рады Аллаху Ангу. Ну, можно сказать, рады Аллаху Анхума. Потому что они оба были сахабами, да? Mm -hmm. Абдуллаб бна Умар и Умар бнуль-Хаттаб. Каля, каля Расуль салля Аллаху алейхи и сказал Расуль Аллах, салля Аллаху Исламу. Ислам был построен на Аляхомсин, на пяти."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 Вайкомис соляти, То есть это первое руканда да? Шагада. Второе. Вайкомис Саляти. Второе это важный. Важный столб ислама. Икомис соля Выстаивать молитву. Многие люди намаз не читают. Говорят, первый, первый вот этот рукан держат они, шагаду произносят, а намаз не читают. Даже здесь в Мекке много есть такие люди, которые намаз не читают мекки. 20 лет работают здесь, хадж занимаются, людей привозят на умру, обслуживают, а сам намаз не читает. из закя, третье это ита из закя, выплачивание заката Ва хаджи, четвертое это хадж, ва сауми рамадана, и пост рамадан, приводит хадис кто? Бухари и муслим. Приводит хадис Бухари и Муслим. Итак, мы это с вами разобрали. разобрали Пять столпов ислама мы с вами разобрали. И нужно это запомнить еще наизусть. Особенно те, которые с нами проходят эти уроки. Обязательно нужно это много-много-много раз читать. Много-много-много расписать. Много-много-много заучить. И рассказывать всем подряд, кому, кого знаем и кого не знаем. Всем подряд бабушкам дедушкам теткам дядькам всем соседям знакомым в школе там родственникам с далеким недалекими близкими недалеким всем короче рассказывать понятно да mm -hmm. и тогда запомнится этот хадис от ибнумара умара рады аллаху ангук оля коля расулюлла салли и аля хамсин Шагада иля Вот это ноду нужно, нужно вот так вот запоминать и выучивать. Ну-ка, расскажи-ка, хавса, не смотря, не подглядывай. Ну-ка, прям рассказывай. Ну-ка, рассказывай. Поднимись, поднимись, а то там микрофон не слышно. Ты где спряталась, как мышка? Ну-ка, давай. Давай. Вот дали Илю. <гум> громко надо говорить Раваху. Раваху бухали. Ага, теперь Хадиджи будем. Вот Далилю. Расулы исламу исламу Давай-давай-давай Шахадати Молодцы. Субханакаллахуммаби хамдик. Ла Иллахи Илла Антас. Субханака. Астагфируй ка ва